Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов Trade Confirmed. Данный индикатор является платным стандартным сигнальным индикатором, который помимо стрелочек имеет также информационную панель, на которой показывается сила тренда в процентах, а также даются указания относительно покупки опционов Call и Put. Также важно отметить, что данный индикатор является платным, но с нашего сайта его можно будет скачать бесплатно Первое на что обратим внимание в данном индикаторе это на его настройки И сразу стоит отметить, что настроить сам индикатор и показания стрелочек нельзя так как они работают по определенному алгоритму а основные сигналы строятся на основании промежуточных сигналов поэтому убрать какие-либо из стрелочек с графика не получится Что можно настроить в данном индикаторе, так это количество сигналов на истории и в данном случае у нас показываются сигналы за 2000 последних баров. Также можно настроить расположение панели, которая находится вверху справа. И также можно настроить цвета на панели. Также можно настроить алерты и цвета стрелочек. Как уже было сказано ранее, в индикаторе присутствует также информационная панель. Данная панель показывает направление текущего локального тренда. Если переключиться на начало графика, то можно будет видеть, что на данный момент преобладает тренд восходящий Если же переключиться на минутный таймфрейм, то можно будет увидеть другие показания И в данном случае мы видим, что у нас стопроцентно восходящий тренд Когда тренд нисходящий, то показания панели будут такими и в данном случае на этой валютной паре можно видеть, что на минутном графике у нас максимально нисходящий тренд. Панель может показывать и нейтральные показания, и это говорит о том, что на данный момент на рынке flat. Важно понимать, что данные показания являются локальными, то есть не показывают глобального тренда. И если, к примеру, взять данное движение, то в этом случае изначально будет показываться нисходящий тренд. Но после того, как начнется откат, панель начнет показывать, что тренд стал восходящим. А далее и вовсе может показать, что на рынке флэт. Но если смотреть на общую картину, то можно понять, что глобально тренд нисходящий, даже несмотря на то, что это пятиминутный график. И о том, что данный тренд нисходящий, свидетельствует данное движение, которое было продолжено после флэта. Если понимание тренда для вас является сложным, то вы можете посмотреть наше видео про тренд, в котором подробно рассказывается о том, как правильно его определить. Ссылку на видео можно видеть в правом верхнем углу. Последнее, что стоит обсудить перед рассмотрением примеров сделок, это сигналы индикатора. И как уже можно было видеть, в индикаторе есть как большие стрелочки, так и маленькие. Большие стрелочки это сильный сигнал, а маленькие стрелочки это слабый сигнал. Или еще их можно назвать основными сигналами и промежуточными. Важно отметить, что по основным правилам данного индикатора торговля ведется только по сильным сигналам. Так как они формируются на основании промежуточных сигналов. И именно поэтому в индикаторе нельзя поменять алгоритм работы, так как это нарушит все сигналы. И соответственно основной принцип работы индикатора. Конечно же в торговле по данному индикатору можно использовать и слабые сигналы. Но такая торговля подойдет только опытным трейдерам и также только для турбо опционов, так как слабых сигналов появляется очень много и иногда они могут перекрывать друг друга. Новичкам же мы советуем вести торговлю только по основным или же сильным сигналам. Теперь понимая принцип работы данного индикатора можно перейти к правилам. И для покупки опциона Call нам необходимо, чтобы панель показывала восходящий тренд, то есть процентное соотношение было как можно выше. И после этого необходимо, чтобы появилась зеленая большая стрелочка. И как только закроется свеча, на которой появилась данная стрелочка, можно покупать опцион. Экспирация в таком случае должна составлять три свечи. Покупка опционов PUT осуществляется точно таким же образом, но нам необходимо, чтобы на панели был нисходящий тренд, то есть в процентном соотношении у нас была красная полоса намного больше синей, после чего необходимо дождаться появления большой красной стрелочки и после закрытия свечи, на которой появилась стрелочка, можно покупать опцион пут с экспирацией в 3 свечи. В заключении хочется сказать о том, что при торговле по данному индикатору очень важно понимать, как работает тренд. А с учетом того, что некоторые сигналы бывают ложными и приносят убыток, желательно использовать вместе с данным индикатором графический анализ, который может включать в себя как паттерны отдельных свечей,